Всем привет, зрители-подписчики нашего канала, с вами Веном и... Гриффинсон. Сегодня мы продолжаем мучиться в риме Total War. Ну, по крайней мере, для меня это мучение, лично. Для Гриффинсона, наверное, удовольствие, потому что у него там обнился компьютер. Так что, заходите к нему, ставьте лайки, подписывайтесь на его канал, я одеваю. Так, ну, в принципе, у нас все, как бы, отлично. Можем курить табак. Хоть его тогда не было. А, да. Он был. Что к здесь. Ну, то есть, да, он был здесь, да. Хотя благовония можно понюхать, ладно. В прошлой серии мы отбили нападение на мою столицу. Также захватил город Истер, лично я. Ну, как бы. И Веном на прошлом ходу. Уничтоживает руссков. В прошлой район. серии я их не уничтожил, я просто их жестко помесил. Сейчас осталось захватить последний город Алалия, который находится на острове Корсика. Я а, -а, -а. Помню, да. Где у нас родился Наплеон в будущем. Ну да. Так что так. Так, ну мой ход вроде, да? Да, их Ты закончил? Ты продолжаешь? Так, ну... В принципе, что он... Пока что я буду устанавливать свои силы. Как бы, да, мне больше нечего делать. Что Я, наверное, завершаю ход. Хотя, я я там был, конечно, жестко... жестко у тебя неудовольствие. Я смотрю во второй границе, который начал захватывать. Да, это потом все трясется. Все трясется. Окей. Так, и по дипломатии все так же никто не хочет торговать. Ну-ка, Гудона, давайте-ка торговский. Нет. Хотите. Хм. Ну, короче, никто не будет с вами торговать. Все плохие. Поэтому завершаю ход. Надо, знаешь, с другой стороны зайти. Может, на самом деле ты плохой, а все хорошие. А тебя опять посадили. Да. но это уже последнее, как это. Ну там ночью ну, ты можешь включить опять? Нет, помню. Там просто не смотри, могу. у тебя войска то совсем мало то дофига. Нет, так смотри, там его просто в три отряда подошел, поэтому я тут смогу спокойно сразиться. А смотри, под, подкреплением, что, они, не подходят, что ли? А, окей. Нет, не подходят. За... Зашибись. Убили там вождя племяни, блин, и похер вообще снят. В стране смотрят на них. Поработить. Да. Ладно, не буду этого делать, потому что будет. Не, ну, чтобы добраться до восстания рабов, тебе надо очень сильно постараться, так скажем. ты должен там рабов очень много захватить. Ну, мало кто поймет, как ты играл за куша. Никто не поймет. Так, ну твой ход. Так, бомжи винеты должны быть уничтожены. Объявить войну. Пошли в задницу, не хочу я переключать моя на то, что вы там. Торговый союз был. Нас срать мне. Грядет буря, которая никогда не видовал мир. Да, сейчас ты умрешь. Нифига себе, как будто у них там есть шанс победить. Вы что смеетесь? У этих бомжей есть шанс победить против Рима. Нет. Это что-то невероятное. Играть за И. Ты не можешь играть за И. <свят> Это не, не против друг друга игра. <свят> ну, там шансов, я думаю. <свят> так, у меня. Да, блин, так, у меня опять не... дождь идет, черт побери. Дождь? Я еще не запустился. Нет, я имею в виду на улице. <свят> а, дождь. Yeah. Ну, у меня уже солнышко. <свят> У меня весь день дождь сегодня, вчера весь день дождь шел, что ты будешь делать? ну... Mm -hmm. no. А до этого было две недели жары, Так что, ну, забавно. Сравнили Сибирь и Европу, по сути. Так... Так, ну... Ну ладно, че. гаса такие красивые. Изи катка Ипичная. для... Для Рима. Да. Да. да. Какое же это удовольствие играть на высоких настройках в Рим. На запись. Просто кайф. Сыны Рим. Марса, давайте в вот атаку. Вот. Сыны Марса? Да. <свят> ну, Марс ⁇ это бог войны. Ну да поэтому это конечно я в античной истории вообще полный ноль никогда ее не любил наша засада обнаружена какой позор надо было добавить да. еще наша войска по любое нет слава богу пока не бегут давайте вот так в пытается зайти кавалерий да это не в он что то как то какую то херню короче мутит Ну, Но... это бот что он попытался ударить, свалил. Ой, как-то как не понравилось, 40... видишь ли. Потерял 40 садиков, свалил. Давайте обходим их с а Так и генерала мало солдат, поэтому лучше не вступай в бой. Кинематографический режим. да? Всех убить. Всех до единого. Да, только гастатос тут влетели. Но какие-то крестьяне, да? Не, самая крутая боевка это. это в этом медивеле. <laughs> это такая скучная. Нас остались без снаряжения. Так, давайте подходим. подкреплениями Надо помогать Гастатам. Давайте, ребята, тащите так. Сорян. С чем палк Так, ну, Гастат держится там, который далеко убежал генерал смотри там, по-моему, выносит нет, по нему никто не стреляет Что он не стреляет по войскам это было уже он же у меня до этого воевал А, понял кельтские прачники кельтские прачники, прачники даже даже в Италии оказывается есть ну, это север типа Италии поэтому ну, как вполне да. себе это нормально. Ну, типа, просто изначально такие лита они были и в северной Италии. Потом их изгнали уже из римляне. Ну да. Сначала это русские шли, а потом вот эти всякие варвары. Сраные. Убить их всех. Никого не жалеть. Всегда едино. Это как в фильме «Последний самурай», если ты помнишь такой фильм. Да, я смотрю как-то. Всех убить, всех, всех. Блин, тут просто такие копи летят в них. Да, сорян, что я не приближаю, я немножко отвлекся на бить. остались без снаряжения. Там просто по-любому будут жаловаться, сначала ничего они не видят. Вот, все видно, ребята. Че, у меня посмотрит, меня там... Да, у меня ливнутся, такая. У меня за то, как я мужик просто достал, достал э, копье из трусов. <реш> ну, нормально. <реш> <Сейчас реш> Складываемые э, копьем, <реш> чуть не нравится. С сложил копьем, <реш> все в трусы просто положил. <реш> <реш> ну, или он вставил куда-то себе в одно место. Ну, кто знает, что эти кельты придумают. Давайте рубите их всех. Хотя у меня народ кельтов, как бы. Ну да, вроде бы. Наши остались без снаряжения. Крестьяне новобранцу убить их всех. Не, я, кстати, думал, то что будет задержка. Вроде нет ее удачи. Какая задержка? Но обычно, когда... Обычно когда типа в компания, компании там же задержка бывает. ой ой ой ой Бегите. Команда еще мы мои же накидали хорошо так. Да блин. Постоянно... Скейп. Скейп нажимаешь и все. Скрывается. Ну все, умрите. Бомжи сраные. Венеды какие-то никчемные твари. Я же думал, что, что твоего начальника, военачальника убили. Нет, я постарался его сберечь, наде... надеялся, что он говорит, ладно, бегите трусы. Тяжелая победа. Ну, да, так-то было. Но... Мечники у них очень хорошие. Командующий скопьями нарубал. нарубал много. Ну, как так. бы ни один отрат не уничтожен, поэтому ты восстановишься не, ну... быстренько. Понятное дело, да. Грохот у него армия называлась. Она была уничтожена. Минус. Минус один. Да умри, ты сраный бомж. Так, а почему у меня камера... А, вот все. У меня камера была с другой стороны просто. Mm. Как это? Так, в Потаве сносим эти здания варваров и ставим... Истинные рим, римские здания. Да, я почему-то не вижу, не вижу, какие у тебя, ну, типа, здания в проекте. Ну, у меня тоже, кстати, не видно, не знаю, почему. Так, наверное, задумано. Ну, так, да. дальше еще вармары, у которых тоже армия называется Грохот. Офигенная фантазия, конечно. Я назову свой легион персиком. Так. Кстати, нас уже почти разделяет одна провинция, только. Но один город. Да, да. Я привел провинции называть Ну хотя в принципе и провинции можно назвать это как бы провинция это несколько городов, как бы. Ну ладно, не суть. удалась удалось. Так, ладно, сейчас я один ход посижу в этом, пока что городе, потому что у меня войска побиты, надо откопиться. Так, а я тогда буду изучать, что военное надо изучить. Хото за головами. Kill them all. Всех убить. Боевой танец. Вот это нам надо Боевой танец. Да, как технология К называется. Технология КПР, или как там танец здесь <laughs> боевой? Так а боя всех отрад плюс 2. Защита плюс 2. Ну да, это будет полезно, мне кажется. А, кстати, слушай, я совсем забыл военных этих занимать. Один. А, у меня и нет возможности таких. Нет, должен... А, или это у меня военни? Войти... Мне... Мани... Военнинг можно занимать. Манипулярную тактику мне надо изучить сначала. помню. не могу пока это делать. Так, сейчас я закончу ход немножко. Ну тут... Тут для бота ГГ уже будет. Я на, на, на рейе, наверное, нападу сразу у них там, потому что найм идет какой-то. Надо бы их побыстрее кивнуть. Ну, и все, как раз таки соединимся. Да, ко мне, кстати, все относиться стали хреново. Что, видимо, я такой day... атаковал. Так, вот, такой похуй начал воевать со всеми. Well, <laughs> ну, вроде заключили торговый союз, я такой. Ха-ха-ха, а, а, на тебе. ГГ. Пороже. <laughs> Все теперь отказываются от торгового соглашения, да пошли все заняться. Рим, вот проработит, сволочи. На гладиаторские бои пойдете в Канезе потом будут вас вы там выдрать. Так, ладно, ты я ход. А, или подожди, что-то еще кто-то там прокачался. А, у меня же так, есть, так что я уже могу нормально дать люлей. Ну, наверное. Я пропускаю ход пока. Так, фракция уничтожена, Венец. Ну, <къех> да. фракция летит. Так, ну блин, я буду долго идти довольно. Хотя, если на нам ускоренном... а, ну тут нет смысла, на койно марш... марш идти. Ну, тут... А тут восстание надо не будет. Ну у нас еще есть время, так как минимум два хода. Минус 30. Ну, да. Два хода тебе еще можно потерпеть. Так, про прокачаю стратега. А потом Пожалуй. надо какого-то держать по-любому. Ну, в любом случае, а нужно быстрее захватывать его. Давай-ка диверсию в войсках сделай. Удавайся, отлично. Красавчик. Так. Стоп, а если я диверсию войска как сделаю? Он же не может двигаться потом, да? Да, вроде ну, бы... Это как все да? Примерно такой же, да, принцип, по-моему. Так, да, в разведчик Угроза... М -м -м. Ты косуру захватишь, мне останется только на рейс захватить, и все. Ну, я, наверное, пойду на восток, буду уже соединять <кх> территорию постепенно. Так, а что мне тут прокачать, я не знаю даже. Скрыть. Так. Контрразведчик пусть будет. Пожалуй. Так. М -м -м -м. Так, нужна технология. Ну, я пока, пока что войска не буду нанимать. Да. Они, в принципе, пока что не нужны мне. Лучше... Защита — это смерть, короче. Можете сидеть на месте <laughs> ждать своей участи. Стоп, я... а я агента не могу нанять. Почему? Вы используете максимальное возможное число таких персонажей. Повысите уровень империя. Да. Вы сможете нанимать больше таких. А, типа, у меня уже есть э, один... Да, тебе достаточно Разведки. пока одного. Я просто водителя хотел нанять, ну ладно. А водителя у тебя можно вообще нанимать? -то? Да, когда технологии изучишь первую самую. Ну, военно. вот, надо же всё на изучить сначала. Конфедерация, ну ладно. Там кстати, теперь да. можно выбирать еще и какую выбрать э, в строй государства. Раньше это нельзя было. Да, кстати, а что, что за фишка с э, конфедерацией этими? <с Я вообще <с> не, не знаю. Ладно, не, могу. Чай, вот. не могу, ничего сказать, не играл, не, не пробовал. Просто я помню, за иценов играл, у них там тоже было. Конфер... Типа, Конфедерация, 15. там какая-то дурацкая хрень, по-моему, там надо типа, много захватить этих племен, и ты можешь эту конфедерацию сделать. Mm. Типа объединить а, их вместе. Там написано было, что, типа, вы можете предложить... Вашему соседу или как-то. Вашему... Да, Кому да. он-то, мамо, ну он, типа, надо, чтобы было очень хорошие отношения с ними, иначе они тебя пошли. Так, меня садили. Опять. Ну, странно, просто не садили, потому что наверное, дверь в войсках удавать. Странно. Ну, все равно, под ГГ уже. Я чувачка. Так, давайте скорее к нерею. Так, и теперь можно устроить... Заказное убийство. А, нет, нельзя. Теймсу убить. И ты какой. Заказное убийство уже сделать Ладно, диверсию тогда в армии сделаем. Плюс один. Так, недовольство у меня... У... А, у нас еще есть два хода, в принципе. Примерно. Да, у меня два хода есть. Так, а если тут я построю это... Ммм... По суще Так, это, это русские, надо атаковать Алалию. Фо, да эти бомжи даже не готовы к сражению. Всех их убить. Че, автобой? Да, автобой тут вообще изи. Последний. И, скоро и до карфигена доберешься. Отлично. Минусы это русские. Это русские. Это русские. Да. Ну, есть же одна из, пос... те... из теорий, типа, что это русские, это типа, это русские там. Короче, дурацкая какая-то есть теория про это русских. Ты там, смотри, у Сирикозы уже так войск есть. Ты насрать на них не абсолютно. Мало ли. Вдруг они резко высадятся. Да. Они с кем-то воюют, по-любому. Ну, я не уверен, на самом деле. Что они воюют с кем-то? Ну ладно. <къем> суть. Они воюют с Карфагеном, если что. Да? Угу, я посмотрел. Странно, почему это... они тогда сидят? Ну, потому что они понимают, что они в сосуд по самое негоду, если нападут. Гланды. Да, поэтому будут сидеть и ждать, пока на них самих нападут. Ну, они приняли свою, короче, участь, поэтому ждут, пока их убьют. Аудиториум, аудиториум нам не нужен. Нам нужен амфитеатр, чтобы можно было рабов использовать в битый. Mm -hmm. В Москве такой неплохой торговый центр. Ну, не то чтобы центр, но неплохой у него неплохая прибыль там. Юная рабыня из варваров осталась моим командующим. Какой он ублюдок, а? Какую-то рабыню из варваров взял себе в наложницу. Или просто это рабыня? из варваров? Хей, он Странно очень. Вау. Well. Минус 15 неприятие культуры. Так они еще ко мне все равно относятся нормально, что ли? А, договоры. А, то, что я со... Ну, хотя не Странно. <с> Без понятия. На что повлияло то, что я расстроил торговый союз? По идее, даже ни на что не повлияло. Налоги, рабы, культурные различия. Никак не повлияло. Так, ладно. Рим победит, как известно. Да. А, ну все, хватит, я уже туда-сюда, блин, тепломатчи типа открываю Нет, Никакого смысла, там все, равно все меня посылает нахер <свят> Это жизненно за, за, за такие слова в наших краях посылают, как известно, кое-куда <свят> Так, ну в принципе я могу уже распустить этих наемных кельтских воинов, потому что они уже, они дорогие, я их не использую почти <свят> Ну да, верно <свят> Ну просто у меня стак войск есть из копейщиков новобранцев. <свят> я не понимаю, зачем ты вообще с ними гулял да. Я даже забыл про них. А что не, не могу распустить? Можешь, почему нет? А, теперь типа на, на вражеской земле получается. А, ну там может, ну хотя полную на вражескую можно. Но, а, может, ладно. хочу Касургис. Ну тут автобой, в принципе. Чечная атака очень нужно освобождать мои, как это, отряды, потому что они у меня там полные бомжи. Ну такой, наверное, не знаю. Разбил их. Угу. Ладно, провинцию. А, ты уже захватил даже. Да. Ну отлично. Правда, у тебя так там красавец. сейчас восстание через ход будет. Да. Минус 38. Мне повезло, что не 39. Подожди, минус 38. Да, <свечу> повезло. Я думаю, что делать-то? Можно как бы еще одного генерала создать? Да нет, в принципе, у тебя выстрел... Ну Хотя нет, выстрел у тебя там всего 5 отрядов. типа маловато совсем. Ну, имею в гарнизон. Если что, они могут даже сразу в первый год, как появились, напасть на старший. Так, а если из... тут я выиграю битву? Восставшие, по-моему, тупо типа сжигают поселение, они даже не захватывают его. По-моему, так здесь работает. Ну, я не знаю, тут. А сколько мы ходов еще продержимся? Не знаю. Похода. Там написано, да, должно быть. А, тогда я успею еще дойти до них, если они будут. Если они будут штурмовать. Так что да. Я хочу захватить нору. Потом я к тебе подойду уже, помогу, если чё. Хм. Общепорядок заход, вот это мне надо. А, ну хотя мне нужны бы ещё... Ветерская бронзовых изделий, вражей, братика, пи... Да, надо тут построить уже. Поле собрания, ну да. О, кто там? Так, А, не могу. Денег нет. Так, ладно. Давайте торговать, ребята. Почему? Что я вам сделал? Ладно. Тогда завершаю ход. Ничего больше делать. По Отлично. Сути. Я жду, а, пока она пойдет. Не присвоены. Не присвоены. Сейчас, секундочку. Mm -hmm. Так... Купные застрельщики, грузные бойцы, я прокачаю. А, хитрость, да, в принципе, вот это тактика. А, эдикт я могу эдикты дать, точно. Ну, конечно же, сбор подать. Ну, подумай, может тебе надо хлеба хлебоизрелище лучше. А, ну вообще, да, в общем, порядок <ф> <burnout> был бы полезен. Да. Пожалуй, хлеб зря Я сейчас налоги на урожай сам сделаю, потому что у меня уже все нормально с порядком. Сейчас на меня нападут это русские последние. А, окей, на тебя напали бои. Че, мы сможем выиграть? Бой. Как думаешь, выиграем? А-а-а, как я могу увидеть? Я ничего не вижу. Ну, у меня там побита армия. Просто мы ну, А как ты будешь иначе по-другому-то играть? Господи. Они струмуют, так что? -то. Тебе по-любому надо, да, битву играть. Ну, в принципе, вообще-то можно, почему нет? У тебя мечников хороший, много. Да.